Привет, мои дорогие! Сегодняшний выпуск будет посвящен всем женщинам. С вами на связи Мила Колоколова и поговорим мы сегодня о финансовой грамотности для женщин. Но прежде чем мы начнем, я вас попрошу поставить лайк этому видео, чтобы я видела, что оно для вас полезно. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Итак, что же такое финансовая грамотность для женщин? Есть ли отличие финансовой грамотности для мужчин от женской грамотности? Я считаю, что есть, потому что женщины – существа по своей природе очень спонтанные, хаотичные, им свойственно не очень умело управлять деньгами, мягко скажем. Хотя на самом деле по натуре, по своей женщина это хранительница очага, женщина, в ее природе, женской природе заложено сохранение денег умножение денег, это очень по-женски уметь управлять своими деньгами, быть мудрой в отношении денег. Какие же основные правила финансовой грамотности свойственны для женщин и что хорошо бы уметь делать каждой женщине? Ну, первое – это научиться сохранять те деньги, которые к ней попали в руки. Как это можно сделать? Во-первых, научиться просто откладывать часть денег, которые к вам пришли. Сделал муж подарок? 5 рублей, отложить хотя бы 500 рублей, например, 10%. Заработали вы сами какие-то деньги, отложите часть денег, не тратьте. Эти деньги нужны не для того, чтобы на что-то скопить, эти деньги нужны не для того, чтобы потом их потратить на какую-то большую покупку, а это будет ваш капитал. То есть это первоначальные те деньги, которые помогут сделать деньги, тем самым вы будете очень хорошей помощницей и опорой для всей вашей семьи. Потому что если в вашей семье добытчик муж, а вы занимаетесь домом, семьей, детьми, хозяйством, то представляете, какой будет прекрасный сюрприз с вашей стороны для главы вашей семьи. Согласитесь, это очень здорово, когда пусть даже маленькую, но свою лепту вы внесете. И даже если это будет не зарабатывание денег, а их приумножение, сохранение, я думаю, что ваш супруг это обязательно оценит. Второе. Когда вы идете за покупками. Можно делать это совершенно по-разному, то есть можно идти в самый разгар новых предложений, в самый сезон и покупать самое-все-самое самое дорогое, а можно, например, отдать предпочтение распродажам, скидкам, поискать сайты, где можно купить то же самое, но дешевле. Вы можете воспользоваться специальными предложениями, поставить на свой телефон и отслеживать акции тех или иных магазинов. Здесь, конечно, важно сохранить равновесие и не уйти в то, что искать только самые дешевые, самые большие скидки, нестись через весь город за этой вещью и так далее. В итоге вы тратите огромное количество времени и, ну да, вы экономите, но при этом весь день. День у вас ушел в поиски и в дорогу. Еще. Очень важно, когда вы отправляетесь за покупками, например в большой супермаркет, в какой-то торговый центр, обязательно контролируйте себя, потому что если мы, женщины, идем в магазин и знаем, что у нас есть определенная сумма денег в кошельке или на карте, есть очень большой соблазн скупить все и даже то, что вы не собирались покупать. Поэтому хорошая привычка это подготовить себе список, да, то, что вы хотите купить и ни в коем случае не покупать то что вам просто приглянулось или то что в этот момент продавалось со скидкой и крайне важно если есть за вами такой с спонтанных покупок увидела туфли не могу вот нужны они мне и жизни без них нет никакой не позволять себе идти с самим же у себя на поводу, то есть ограничить себя, как это можно сделать, как я это сделала, собственно, для себя. Мне тоже очень нравятся многие такие вот вещи, штучки, я тоже падкая на всякие предложения, скидки и так далее, но я завела себе отдельный конверт, в кошелечки, конкретно отдельное место, отделение, да, в котором лежат деньги, которые я себя в начале месяца определила на спонтанные покупки. Это не какая-то огромная сумма, а определенная э, сумма денег, там, примерно равная 5-7% от доходов, месячных доходов, но в рамках этих денег я могу себя чувствовать свободно. И если я уже потратила 80% этих денег на какую-то свою хочушку очередную то я понимаю, что у меня осталось всего вот столько, и в рамках этих денег мне нужно жить до конца месяца. Это деньги, которые я сама себе изначально положила на спонтанные покупки. И очень хорошо, если вы себя будете таким способом контролировать. Третья очень важная вещь для нас, для женщин. Прежде чем Залезать в кошелек мужа, соседки, подруги, прежде чем считать их деньги, сколько они зарабатывают, как они тратят, как они, сколько у них доход, сколько у них расход. Прежде чем смотреть по сторонам, как живут все остальные, начните работать над собственным кошельком. Сначала задайте себе вопрос: а что делаете вы для сохранения, для приумножения денег? Как вы не тратите деньги и заносить в свой журнал успехов и личных побед, тот момент, когда вы удержались и не потратили деньги на какую-то эмоциональную покупку. На самом деле это очень важно. Еще задумайтесь над таким вопросом, а что дает вам та или иная покупка? То есть вы тратите деньги, что вам это дает? Может быть за этой вещью или за вот этим продуктом, за этой услугой стоит что-то большее? То есть, например, мы часто покупаем себе какую-то брендовую вещь только потому, что это брендовая вещь, чтобы заслужить признание, уважение в определенных кругах. Мы часто гонимся за какой-то маркой, за обладанием какими-то вещами, не потому, что они нам действительно нужны, а потому что... Тогда вы будете признанным, или тогда вы будете модным в своем кругу, или тогда вы будете узнаваемым и так далее. На самом деле это уже подметили и психологи, и маркетологи, и даже наверняка вы встречали очень много таких примеров в социальных сетях, когда предлагают арендовать букеты сотни роз, и женщина действительно за это платит деньги, потому что они платят деньги по сути не за розы, они платят деньги за фотографию с этими розами, чтобы показать своему окружению, какая я молодец, и мне дарят эти розы. И платят, кстати говоря, немаленькие деньги за это. А если еще этот букет роз вам доставляет симпатичный мужчина, и вы делаете селфи с ним, то это вам, опять же, добавляет определенных плюсиков и лайков в вашем окружении. Поэтому всегда подумайте, ради чего вы делаете ту или иную вещь, ради чего вы тратите деньги на Ту или иную вещь и конечно же четвертым пунктом подумайте о приумножении ваших денег у меня достаточно много видео на эту тему можете посмотреть мой канал выбрать для себя что-то подходящее здесь речь о том чтобы научить работать ваши деньги чтобы сделать так чтобы ваши деньги уже продуцировали новые деньги то есть не складывать в копилочку как делали Часто наши мамы, наши бабушки не прятать под матрасом на черный день, а заставить свои деньги работать, так вы станете еще более мудры в отношении денег. Я буду очень рада вашим комментариям по теме финансовой грамотности для женщин. Напишите, пожалуйста, в комментариях ниже под этим видео, что что для вас является грамотным, финансово грамотным поведением для женщины, как должна себя женщина вести, каких правил должна придерживаться. Я думаю, что если мы каждый из вас поделимся своим одним мудрым советом, все вместе мы очень сильно обогатимся. С вами была Мила Колокова и до встречи в следующих видео. Пока-пока.